Бананы, вращать к тесту, бананы, вращать к тесту, бурданы, вперёд, вперёд, ты чувствуешь, выдерживайся. Ты в порядке? Ты в порядке?